Уважаемые друзья, прежде всего хочу выразить слова признательности всем, кто собрался сегодня в этом зале и всех, кого здесь нет, но тем, кто работает на общую цель. На победу партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу 2 декабря этого года. Здесь собрались представители всех регионов страны, люди разных возрастов, профессий, убеждений. Сегодня мы вместе, чтобы поддержать единую Россию. значение выборов 2 декабря этого года в Государственную Думу для будущего страны абсолютно очевидно. И не только потому, что новому составу парламента страны работать в решающие годы подъема России, года, когда должны быть реализованы самые крупные намеченные нами за последние годы проекты. Исключительная важность этих выборов еще и в том, что они пройдут за несколько месяцев, до выборов нового главы государства российского. И если будет победа в декабре, то она будет и в марте следующего года на выборах президента страны. Чтобы это обновление, а вдумайтесь, у нас в следующие несколько месяцев произойдет полное обновление высшей государственной власти в России. И чтобы это обновление прошло правильным образом, успешно, пошло на пользу стране, а будущий парламент и президент могли бы эффективно сотрудничать друг с другом, действовать во благо всех граждан страны, нам нужна только победа. с вами сделать все чтобы решить главную задачу в чем она в чем она эта главная задача она в том что необходимо сохранить преемственность курса на стабильное устойчивое развитие страны и гарантировать от политических рисков рост благосостояния и безопасность отечества Дорогие друзья, как вы знаете, а вы не можете этого не знать, я в политических кампаниях подобного рода никогда раньше прямого участия не принимал. И должен вам сказать, что, конечно, деятельность президента, она связана с публичностью, но она освещается, как правило, в ходе конкретной работы, исполнения своих служебных прямых обязанностей, и не является обычно предметом, политической рекламы, которая, откровенно говоря, мне не всегда нравится. Да и сама Единая Россия, давайте тоже об этом прямо скажем, не является пока идеальным политическим инструментом. Еще многое предстоит сделать для совершенствования ее работы. И все-таки я дал согласие возглавить список Единой России и сделал это абсолютно сознательно, считаю, что таким образом смогу помочь формированию авторитетной и дееспособной законодательной власти. Убежден, мы не имеем права допустить, чтобы Государственная Дума превратилась в сборище популистов, парализованное коррупцией и демагогией, чтобы повторилась ситуация, которая уже была в нашей стране. Повторю, стране нужен не популистский, а ответственный парламент, работающий на интересы всех граждан. И именно поэтому партия Единая Россия при поддержке своих сторонников вас должна завоевать в Государственной Думе большинство. Это нужно, чтобы в полной мере использовать конституционные полномочия Федерального Собрания, активно участвовать в формировании политики будущего правительства, Центрального банка, судебных и региональных властей. Это просто необходимо, чтобы надежно защитить наш курс на укрепление России. Чтобы... Без дееспособного парламента мы не сможем, не, обеспечить, не сможем обеспечить ни развитие экономики, ни развитие науки и образования, здравоохранения и культуры. Конечно, для достижения заявленных целей сама партия «Единая Россия», я только что говорил об этом, должна обновляться и реформироваться. Необходимо расширение внутриполитических дискуссий, привлечение молодых таких людей, как вы. Сама партия должна быть... Сама партия должна быть гибкой, мобильной и чуткой к общественному мнению. Несомненно и то, что в ходе предстоящих выборов народ определит уровень доверия и поддержки того, что мы делали до сих пор. Даст оценку тому, что уже сделано и делается, а также нашим планам на будущее. Поэтому 2 декабря будут не просто распределяться мандаты между депутатами, будет решаться главный вопрос – Кому доверить осуществление планов по развитию России? Вместе, дорогие друзья, мы уже много сделали, укрепили суверенитет и восстановили целостность России. Восстановили власть закона и верховенство Конституции. Несмотря на тяжелые потери и жертвы, благодаря мужеству и единству народа России, была отражена агрессия международного терроризма против нашей Родины. Здесь предстоит еще тяжелая, большая, непростая работа. Но ситуацию мы переломили. В рост, теперь два слова об экономике. Рост валового внутреннего продукта за... Восемь лет составил 70%. Суммарная капитализация российских компаний, только вдумайтесь в эту цифру, возросла более чем в 30 раз. Россия, о которой мы сегодня говорим, сегодня Россия вернулась в первую десятку крупнейших экономик мира. И это далеко не предел. Независимые эксперты и у нас в стране, и за рубежом абсолютно точно убеждены, если продолжится нынешний курс развития страны, сохранятся темпы прироста экономики, то в течение десяти лет Россия способна войти в пятерку ведущих крупнейших эконом экономик мира. И мы это обязательно сделаем. Кардинально изменилась и ситуация в социальной сфере. Реальная, реальная за вычетом инфляции, реальная начисленная заработная плата возросла, возросла в три раза. Благодаря активной социальной политике снижается смертность. Впервые за последние годы, и я здесь очень рассчитываю на такую аудиторию, растет рождаемость. Мы, мы полностью, мы Я полностью. рассчитались с мы полностью Это с внешними долгами. Это немаловажная вещь. Накопили значительные материальные и финансовые ресурсы. Теперь мы уже в состоянии дополнительно направлять сотни миллиардов рублей на повышение пенсии и заработных плат, на инновационную перестройку нашей промышленности, на подъем науки, образования, здравоохранения. Немалые деньги пойдут на строительство дорог и переселение людей из аварийного жилья, просто на жилищное строительство, в том числе и для молодых семей. И, конечно, на укрепление наших вооруженных сил. Россия! Россия! Россия! Россия! Россия! Россия! Россия! Россия! Таков, Россия! таков выработанный нами план. Все эти и многие другие программы рассчитаны на многие годы вперед. И повторю. Ресурсы на их реализацию есть, но чтобы все это, все намеченное, не потонуло в популистской болтовне, нам вместе необходимо победить на выборах. И теперь, и теперь, уважаемые друзья, хочу сказать вам, тем, кто собрался в этом зале, и всем гражданам страны, хочу предупредить, ничего еще раз и навсегда не предопределено. Социальная стабильность экономический подъем, да просто мир на нашей земле, пусть и скромный, но все-таки очевидный рост уровня жизни, все это с неба не упало. И не поставлено пока, к сожалению, в режим безусловного автоматического исполнения. Это результат постоянной, порой очень острой, жесткой политической борьбы как внутри страны, так и на международной арене. Столкновение интересов, борьба не может быть, быть без участия народа, без вашего участия. Те, кто противостоят нам, не хотят осуществления нашего плана. Потому что у них совсем другие задачи и другие виды на Россию. Им нужно слабое, больное государство. Им нужно дезорганизованное и дезориентированное общество, разделенное общество, чтобы за его спиной обделывать свои делишки, чтобы получать ковришки за наш с вами счет. И, к сожалению, находятся еще внутри страны те, кто шакалит еще у иностранных посольств, у иностранных представительств дипломатических, рассчитывает на поддержку иностранных фондов и правительств, а не на поддержку своего собственного народа. Конечно, нам всем хорошо известны проблемы, но есть те, кто спекулирует на, них, на этих проблемах. Мы знаем о них незаслуженно бедно живут, пока многие наши пенсионеры и ветераны. Селы и малые города по качеству жизни несоразмерно отстают от мегаполисов и крупных промышленных центров, как это было и десятилетия назад. Больших вложений и, больших, и большего внимания требует оборонно-промышленный комплекс, армия, флот. Сломлен, но окончательно еще не добит терроризм. Медленнее, чем нам хотелось бы, отступает коррупция, наркомания, организованная преступность. Выше должны быть зарплаты учителей, работников здравоохранения. Все это так. Власть действительно допускает ошибки в своей работе. Можно и нужно критиковать власть за это. Да мы и сами видим проблемы, мы работаем над их решением, но при этом вызывает по меньшей мере недоумение политические спекуляции на этих трудностях. Причем со стороны кого? Со стороны тех, кто в течение десятилетий руководил Россией, а в конце 80-х годов оставил людей без самых элементарных услуг и товаров, без сахара, без мяса, без соли, без спичек и своей политикой, безусловно, подготовил распад Советского Союза. Или спекуляции со стороны тех, кто еще каких-то 10-15 лет назад контролировал ключевые позиции и в Федеральном собрании, и в правительстве. Это те, кто в 90-е годы, занимая высокие должности, действовал в ущерб обществу и государству, обслуживая интересы олигархических структур и разбазаривая национальное достояние. Это они нас учат жить сегодня. Это они сделали, между прочим, коррупцию главным средством политической и экономической конкуренции. Это те, кто из года в год принимал несбалансированные, безответственные, абсолютные бюджеты, обернувшиеся в конце концов дефолтом, обвалом, многократным падением жизненного уровня граждан нашей страны. Разве не эти наши оппоненты презрительно называли отечественное сельское хозяйство черной дырой и отрицали необходимость государственной поддержки села? И именно они в свое время свели к нулю финансирование науки и оборонки настаивали на абсолютно необоснованном радикальном сокращении наших вооруженных сил. Это те, кто годами не выплачивал детские пособия, пенсии, зарплаты, то в самый трудный период террористической интервенции против России предательски призывал нас к переговорам, по сути, к сговору с террористами, с теми, кто убивал наших детей и женщин самым бессовестным образом и циничным образом спекулируя на жертвах. Одним словом, это все те, кто в конце прошлого века привел Россию к массовой бедности, к повальному взяточничеству, к тому, с чем мы боремся до сих пор. И ненужные люди, уважаемые друзья, все эти люди не сошли с политической сцены. Их имена вы найдете среди кандидатов и спонсоров некоторых партий. Они хотят взять реванш, вернуться во власть, в сферу влияния, и постепенно реставрировать олигархический режим, основанный на коррупции и лжи. Они врут и сегодня, ничего они никому не сделают, в том числе и пенсионеров, которых они многократно обворовали в прежние годы. Вот сейчас еще на улице выйдут, подучились немножко у западных специалистов, потренировались на соседних республиках, теперь здесь провокации будут устраивать. Вот это правильно. В общем, я думаю что, ни у кого не, думаю, что ни у кого нет сомнений. Эти господа могут только одно, если вернуться к власти. Обворуют опять миллионы людей, набьют себе карманы, но сделают это с присущим обычным блеском и цинизмом. В этом никто не сомневается. Сегодня все видят, что Россия накопила огромные ресурсы. Кому-то хочется вновь все отнять, поделить, а затем разрушить до основания, как это делали уже не однажды а кому-то опять все растащить и разворовать. И все наши оппоненты одинаково хотят видеть нас разобщенными. Дорогие друзья, я обращаюсь к вам, к единомышленникам, ко всем, кто хочет сделать Россию сильной и благополучной страной, страной свободных и счастливых людей, страной, открытой для честного диалога со всеми народами мира. 2 декабря в значительной степени решается судьба страны. Обязательно приходите на выборы и проголосуйте за единую Россию. Ваша поддержка нужна. Нужна, чтобы вместе с вами продолжить начатое преобразование. Чтобы в каждом городе, в каждом селе, на каждой улице, в каждом доме и в жизни каждого российского человека происходили перемены к лучшему. Чтобы люди в нашей стране были уверены в завтрашнем дне и жили достойно, так, как и подобает гражданам Великой России. Shoot I shoot them with another.